Наконец-то я дома. Так устала на работе, сейчас лягу отдохну. Мама, мама, мы кушать хотим. Кушать, кушать, кушать, кушать. Голодная? Да. Дайте мне полчаса, я все приготовлю. Хорошо? Подождите полчаса. Да. да. Все, бегите в свою комнату.